Привитание, поважанные шестиклассники! Я рада вас витать на черговом уроку белорусской литературы. Сегодня мы будем с вами протягивать бутерку по теме «Земля моя, зеленый дом». Успомните, про что мы с вами говорили на минулых уроках. Героями наших уроков были и розные рослины, что сбегли до червоной книги. Успомните верш Сарматская армадской и привожие олени, наши чабры, с Пущі, яких так любила наша героиня Ирка, и старый опытный бобер, у якого в опытности и розуму, и кемливости треба поучиться ущим. Я хочу послать со слов годомого белорусского письменника Янки Маура. Наша кошка, видать, существу разумная особа. Вы, по у нас догадались, что героем сегодняшнего нашего урока кошка. Я пропоную вам познайомиться на сегодняшнем уроку с оповеданием Янки Маура Багира. Меркую, что имя нашего белорусского письменника Янка Маур вам гадома. Это очень талиновитый человек. Янка Маур Иван Михайлович Федоров, Народился 10 мая 1883 года в городе Либово, теперь город Лиепая, Латвия, ущемни Столяра. Дятинство провел на родине мати у вёсцы Лебенишки, Ковинской губернии, сучасная территория Литвы. Скончил початковое училище, после отрывов Далей а Але ведь немного часу провел у вёсцы. На улотне природы. Сирот рослин, птушек, живел. Не любить братов наших меньших. Я думаю, вы за мной так само погодитесь, что мы за учёд в отказе за тех, кого приручили. И янки и Маура, вы вспомните, конечно же, полезки и Робинзон. Виктора и Мирона с их подорожными, незвычайными, с их разными незвычайными проявами, которые из ними сдавились. На сегодняшнем нашем уроку я вам пропоную познайомиться с оповеданием Янки Маура Баира. Открытьте, как свой подружник на сторонце 263 и послухайте початок этого оповедания. Вы ведомо чули в это имя. Певно ведаете черную пантеру, приятельку Маули. Але теперь будет исти хоть и про дальнюю своячку, але все-таки не про пантеру, а про кошку. Случайную кошку. только вядома черную и мучить не меньше разумную, я багира. Раз у морозный весновый вечер, досить поздно, вертались мы с дочкой до хаты, жили тогда на ускраине города, людей ходило мало, святил месяц, хрумстали под мерзлые лужи. и вот тут причапилась до нас черная кошка жалостно мяукае, трется коля ног. А как только мы спынемся, и она, озираючася, идя назад. Пойдем мы дали, и она знову догоняя нас, Крычить, блытается меж ног, забегая наперед, не Небы не пуская истин той бог. Справа ясная, и она хочет, как мы пошли с ею назад. Ничего не зробишь, Кали она так выразная и настойливая по трабуе, как только мы срабили пару кроков назад, и она узрадовалась, шпарка поскакала у той бок и зникла. Что она жартуя с нами, мы стали. Тогда кошка снова з'явилась, и снова начала мяукать и терпеться. Мы снова пошли за ее, и снова она побежала на перок, мяукалючи сдалеку. Тем часом на ближайшем дворе забрахал собака и кинулся в наш бок. А летут раздался такий сык, так люто накинулась на его кошка, что бедный собака с жалостным сковытанием полетел, как марадолей. А кошка выбегла на тротуар и хутенько скрутилась на земле. Когда мы подышли ближе, то убачили что она крутилась вокруг окол косянячи. Откуда Мы только что и по этим самым местам, и ничего на тротуаре не мило. Значит, косяня спочатку было не десхованное, мучить за плотом. Когда кошка увидела нас, то порошила свернуться по под опомогу, спынила нас, примущела повернуть назад. А сама тем часом вынесла на дорогу свое дитя да еще поспела прогнать собаку. Разом с тем, она не забывалась, что котянятка только что народилась и не повинна было мерзнуть на холоде. И вось кошка на вот хвилину, по пульме подыходили, обкрутилась во пол своего котяняти и согровала его. Можно было пожидать и кожному доброму человеку. Столько спрыту и энергии. Ну что ж, сказал я, ничего не сделаешь, ходи мужу до нас. Не хочется только брать у руки это мокрое Татьяне, сказала дочка. А ликушка и не избиралась опросить нас об этом. И она сама взяла свое дитя зубами за карет и пошла помощь знание. И ты, и пришли у свою хату. Текавый початок оповедания. Вы прочитаете, я думаю, с охвотой остатнюю участку оповедания про незвычайную сустречу человека с такой разумной и кемливой кошкой. Вы прочитали оповедание Янки Маура Багира. Не сподобалось ли вам? Я наркую, что сподобалась. А зараз давайте перейдем непосредственно до анализу этого оповедания. Скажите, Калиласка, а дымя, якой особый ведется оповед о этом творе? Вы заважили, что размова уповедания идет от первой особы, от автора. Гэтый прием, допомагая автору удельничать самому развитию подей, примать решение за своего героя. Литературного героя, якого твора, звали так само Багирой – вы бы у нас догадались, что это твор Киплинга Маугли. Успомнили, что там на героине так само была Багира. Успомните, при каких обставинах трапила кошка до да господара. Одной че герой, че автор, вертавшая морозным весновым вечером до дому со своей дочкой. И вот тут прочапилась до их черная кошка. Почала тертища коленок, мяукать. И так до того часу покой не досягнула своей мэты, привела людей до маленького катяняти. Як бы вы повели себе на месте героя, тип узяли бы у кватеру бездомную кошку. Я думаю, что узяли бы. Я бы так сама взяла бездомную кошку до себе дому, потому что.. Все ж таки потребна ей была допомога. Вы бачите, что далее по оповедании рассказывается про то, как кошка обергала свое дитя, якино его обергала от собаки. Когда собака в бук людей, забрахал кошка она его накинулась и начала шипеть. Вельми цікаво поводила себе кошкой у городской кватеры. Багира уладкававшися в самом теплым местце, каля пеший, поводила себе, як соправная госпадыня. Кормила своих деток, мыла их, ласчила. За это господары отчували до кошки вельми великую павалу. И они учили еще нее так само быть такой ласкавой, щирой, непосредной. Але чему ж кошка отрымала? Такую чекавую назву багира. Вы зауважили, певно, что в описании кошки сказано, что она так само была черной? Внешне нагадывала пантеру с Маугли. Не хотела подпоротковаться, а маль не поддавалась еще С перших сторонок твора вылучаются полные рысы характером кошки. Я думаю, что вы с легкостью вызначите, что это настойливость и смелость. У одной старожитной книжки, присвеченной зверам, пропонувалася цікавая характеристика жилёвым. Учим я думаю, что у кожной живем есть полные рысы, какие ей характеризуют. Например, овечка – это глупство, волк – это кривожерность, крот – это слепота. Слон — это неповоротливость, свинья — неохайность, собака — за учёды верность, конь — это за учёды процолюбства. А что ж кошка? А кошка — это независимость. У чин проявляется независимость кошки? У ты, что кошка за учёды гуляя сама по себе. А леверная мщатотвора, одной чебагира, проявила себя высокородно в отношении до чужого котяняти. Успомните этот эпизод. Чему учить нас в выпадок? Конечно же, лучше у нас помогать слабейшим, тому, кому потребна допомога. Паразважайте над питанием, откуда берутся беспритульные котяняты. Бывают разные выпадки, а в основном виновники, Такого. Это мы, люди. А человек ⁇ истота разумная. Поэтому я, наверное, за вс ⁇ повинна быть у отказе за тех, кого приручили. Вернемся с вами до нашей героини Богиры. Как вы лечите, чем можно побожать Багиру за какие ее якости? У оповеданий мы бачим, что кошка ⁇ очень добрая и клопотливая истота. Клопотливая мать, рупливая. автор нам рассказывает, что она николи не сидит на месте, не тратит час дарма, что она вельми любит частенью, что она вельми добра, доглядая своих детей, что и она клопотливая мать. Далее автор нам говорит про то, как погодит себе кошка, когда дети ей выросли. Кошка стала больше спокойная, стала меньше ночевать дома, Али про детей она уже ровно не забывала. И она старалась отоглядать у котянят у розных квартирах, носила им по джерзе мышей. Оповедание заканчивается наступными ротками. И теперь мы шкадуем, что так ей расхвалили новый свет. Выкажите свои нарковании. Я лечу, что коли котянят и подросли, Багира забылася про их Почала вмешиваться у господарчая справу. тому господары почали уже шкодовать, что ее взяли у хату. Але люди не повинны так себе поводить, бояны за учоды, нагадаю, у отказе за тех, кого приручили. А что вовле вы ведаете дети про кошек, як вид Я от люди относятся до кошек. Что человеку дают зноченный, с кошкой? Я думаю, вы знойдетесь с легкостью отказано на это питание. Расскажите про своих свойских живет. Какие интересные выпадки, связанные с кошками, вы ведаете? Какие мянушки кошек вы ведаете? Какая мянушка больше подыходит героине нашего твора? Багира? Тимянушка, Боже, Махчимая, якую вы придумали. чому? Успомните фильмы, мультфильмы, каски, герои, на которых являются коты. Я памятаю, например, Золотый ключик, кот у ботах, кот Леопольд, Простоквашина, Бременские музыканты и другие. Вы мне, напевно, допоможете. Успомните еще Мультфильмы, фильмы, где героями изъявляются коты. А зараз я вам пропоную хвилинку белорусской губой. попробуйте расслумачить фразеологизмы. Складите с ними сказы. Есть время богато фразеологизмов, у яких уживается слово «вход». Например, я кот наплакал, кот у мяшку, кот дорогу перебег. Глядите, я кот на сало, коту по а пяту, живе я кот собакам. И я шире немного. Вы так само попробуете знать эти фразе поверье. Ты вам в этот твор. Коли сподавался то чаму. Особисто мне вельми подобается в этой твор. Потому что мне вельми подобается героиня этого твора, кошка Вагира. Подобается за ее материнский хлопот, за то, что и она нас, людей, учить быть добрыми батьками, учить быть клопотливыми людьми. До наступного урока я пропоную вам еще раз прочитать оповедание Янки Маура Багира, подрихтовать устную замалевку на одну стену «Лес Багиры», а был, який життёвый урок отрымали люди от Багиры. До побачения, до новых встреч!